Всем привет! 29 июня сын Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал свой день рождения. В этом году мальчику исполнилось 8 лет. По этому случаю звездный отец решил устроить пышное празднование, которое собрало многих звезд шоу-бизнеса с детьми. Так на вечеринке появились Ани Лорак, Яна Рудковская, Тимати, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая и другие знаменитости. Для именинника певец устроил день рождения в стиле «Звездных Войн. Сам Мартин встречал гостей и принимал подарки в костюме Дарта Вейдера. Празднование проходило на берегу реки, где был накрыт большой стол. А завершилась вечеринка ярким салютом. В честь дня рождения любимого сыночка Мартина, счастливый отец на своей странице в Инстаграм опубликовал трогательный видеоролик, которым подписал следующими словами. Дорогой сынок, с восьмилетием! Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей. Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей. С днем рождения! Всегда рядом, Папа!